Всех поздравить с наступающим Новым Годом, хоть у них через каких-то 15 дней, вы представляете, будет какой-то 2014 год, а сейчас уже 2013, а мне не понравился, хотя этот год змея. родился в год змеи, да. Ну что же, давайте начнем просмотр просмотреть эту карту, я сейчас нахожусь в своем доме, который я построил со своим другом, тут у нас такая ферма Лос, не знаю, мы просто так сделали, это мой дом, но он такой уж, у него маленький, вот сам спал, что же, Тут, кстати, одна очень прекрасная команда, МО, она будет сразу вам прописана на спавне. Как ее писать? Ну сейчас давайте прыгать в трубу, но я поставлю на паузу, потому что там долго падает. Вот, я упал, и все, можно теперь продолжать. Там у нас находится ПВП, я ПВП уже бил, там убивал всех многих. Там у нас портал... О, стоп. А, там порталы. А, ну да, там порталы. Так, тут выход. Да. А тут магазин, на самом деле тут дается сразу 50 тысяч некоторым. Да. Тут... А, ну точно. А это у нас Мопарена. Мопарена довольно-таки... Там много... Вон там. О, давайте попробую я убить э, все на зомби. С его зачаренным мечом. Так. идем на добычу. Э. Меня Джули. Ладно. Иди сюда. Сюда подошел. Ой-ой-ой. Мне подвисает. Это за вас. Иди что нафиг. Нафиг, пошел. Вот вот так вот ой что я наделал да на самом деле это спаун довольно хорошо выполнены красиво это сервер мне очень понравился админы ну с админы я не разговаривал а их сейчас нет в онлайне да сейчас посмотрим как это сервер называется это сервер называется Neo, неокрафт номер 3 IP этого сервера я скину. тут на самом деле 150 игроков 150 слотов играет довольно таки Слабая ключа для этого, игра... этого сервера, потому что здесь может играть 100, хотя бы 100 игроков, ну, хотя это, я думаю, подвисать будет. На самом деле, это сервак очень хорошо выполнен, мне он нравится. Я играю здесь довольно-таки, ну, я неделю и 4 дня играю, здесь я сам почитал. Это сервер да, довольно-таки, так и... вот мне не что здесь игроки наглые. Да, вы представляете, я хотел бы тут одну команду проверить. Энчант, oh, oh. мне нравится, что здесь нельзя зачавить самому себе броньку и прочее, что же, это видео кончается, просите, что оно такое кроткое, ладно, я хочу вас с вами попрощаться, с вами был Мэджик 200, меня зовут Дима, всем удачи, всем пока, я поздравляю вас с наступающим Новым Годом, проведите его весело, я поздравляю вас, до свидания, пока, и с наступающим Новым Годом.